Всем привет, с вами Лара Шум. Кто меня не знает, я коуч по актерскому мастерству. Снимаюсь в кино, в сериалах, в рекламе. И еще я автор. Автор, я бы назвала все-таки, это не книга, а учебника для актеров, который я назвала Мощный актерский мастер-класс. И сегодня у меня праздник. В связи с тем, что Читай город решил напечатать, э, то есть приобрести у меня экземпляр книги моей пособия для актеров. Вот, э, и мне сегодня пришло такое письмо на почту. Читай город хочет расширить ассортимент вашей книгой. Она понравилась магазину, и теперь у него может начаться важный этап встречи с читателем. И поэтому я сегодня вышла в прямой эфир немножко рассказать о том, как же у меня получилось написать этот труд. Для меня это был труд, потому что этому я уделила довольно-таки много времени, а точнее два с половиной года я работала над этой книгой и все время боялась, боялась того, что... Много, много всего написано книг для актеров. И Станиславский, Ивана, Чаг, Чабок, и Чехов, и так далее. Если зайти в магазин, то можно найти очень большой инструмент, то есть очень большой, очень большое количество книг. Я думала, что же я могу внести? Теперь в наше время. Но так как я владею очень большой информацией, я очень давно преподаю актерское мастерство, более 20 лет. Плюс я еще сама прохожу путь э, съемок. Это снятие проб, это отправка проб, это прохождение кастингов. И поэтому у меня накопился очень э, мощный э, пласт того, чего я знаю. И я хотела этим поделиться, но не просто поделиться, а так, чтобы человек, взявший в руки мой учебник, мое пособие, быстро понимал, что такое актерское мастерство: как быстро входить в роль, как быстро входить в персонаж, проходить кастинги и пробы и вообще как снимать пресловутые визитки, как поднять свою самооценку это было моей целью. И когда я написала, этот учебник для актеров, я вдруг поняла, что я действительно а, написала что-то новое, не похожее ни на что другое. Почему? А, потому что сейчас другая технология. Сейчас мир очень далеко продвинулся вперед. Сейчас благодаря как раз вот новым технологиям, да, можно внедрить в книгу и ссылки на какие-то отрывки из фильмов, что я сделала. Читая мою книгу онлайн, вы спокойно можете нажать на определенное место, на определенные слова и перейти и посмотреть отрывок из фильма. Тем самым вы закрепляете материал. Я очень много в свою книгу поставила различных схем, различных инструкций. И вы визуально можете это посмотреть, у вас визуально может остаться в голове все. Понимаете, в чем дело? И еще книга написана очень простым языком. Ну, очень простым. Причем я туда включила очень простые примеры, понятные. Например, очень много работы у меня со стежком наша Таня громко плачет. Мы его полностью разбираем. Ведь всегда надо начинать с легкого, а не с тяжелой артиллерии, как я считаю. Басня Ворона и лисица. Очень много приведено, монологов, которые я также разбираю в книге. А на сложные ответы вернее, там есть сложные моменты, я даю на них ответы. Вот Я очень рада, что у меня родилась книга, не похожая ни на, а, ни на какие книги другие по актерскому мастерству. это реально. У меня там целая глава, как актеру а, стать более уверенным в себе. У меня в конце книги написано вообще какие есть техники по актерскому мастерству, которые вы можете изучить самостоятельно. И я очень рада сегодня еще раз говорю то, что Читай город решил э, начать со мной сотрудничество и распечатать мою книгу, поставить ее на полку в магазин. Я очень этому рада. Также я понимаю прекрасно, что книгу можно еще дополнять до бесконечности, потому что ты снова снимаешь пробы, ты снова занимаешься с каким-то учеником, и этот ученик открывает тебе какой-то новый инсайт. Или э, пробы ты понимаешь, где ты ошибся, или почему ты не прошел, и тебе хочется опять же поделиться этим с читателем. Поэтому, друзья мои, если вы на процентов хотите стать актером, хотите стать профессиональным актером, и хотите узнать, что оказывается сценическая задача и сферзадача имеет три момента окончания. Три момента окончания а об этом не говорит никто совершенно, что когда вы определяете сценическую задачу или задачу, вы можете, оказывается, и не добиться желаемого. А об этом написано и. Подробно разжевано в моей книге, и также есть примеры. Также в моей книге есть эмоции, как их делать и создавать, и эти эмоции взяты из голливудской методики, потому что я училась в Эсмода, американской театральной академии, где мы это все проходили. Поэтому я считаю, что моя книга это кладезь, полезный кладезь для актеров, учебник, пособие. В данный момент вы можете приобрести эту книгу легко и свободно, написав мне в WhatsApp, в Telegram или в Instagram в Директ. WhatsApp Telegram 8 985 447 2087. Хочу книгу. Я говорю, как вы можете ее оплатить на данном этапе ее существования, ее жизни. Она стоит 490 рублей. Поэтому... Это сейчас не такие большие деньги, да, цены растут, цены растут, такие с катастрофической прогрессией. Вот, вложите деньги в себя, потратьте эти деньги на себя. Вот, как-то так, 8, 985, 4, 4, 7, 2, 0, 87, ну, или начало может быть плюс 7. Если вы не из России. Как-то так. Если есть вопросы, пишите. Я отвечу и закончу сегодня эфир. Я себя поздравляю. Я себе аплодирую. Я большая молодец. Несмотря на то, что существуют метры в актерском мастерстве. И, скажем так, кто такая Лара Шум, да? А я сделала это. Я написала. Я... Подняла себе самооценку, я стала более уверенная, что я молодец, несмотря ни на что я это сделала, и я могу помочь людям. Я могу помочь актерам, которые начинающие, профессиональные, которые давно, у которых давно не было практики. Вы, взяв этот мощный актерский мастер-класс, прочитав, сделав все упражнения, все сразу вернется на свои места. Как-то так. Ну что ж, если вопросов нет, то я тогда отключаюсь. Кто будет смотреть в записи, досмотрите обязательно до конца. Так, ну что, все тогда. Вопросов нет. Также вы можете поздравить меня и в комментариях. Мне тоже будет приятно почитать. Так, ну что, все. Всем до свидания.